всем добро времени суток, с вами Виталий Волков, на канале Личный дневник, рада вас приветствовать в этот э, прекрасный вечер, почему? Потому что у меня наконец-то совершилось то, что я тогда давно хотел, а это приобрести наконец-то новый стул, сейчас вы как видите, у меня вот такой вот стул, то есть смотрите, э, обзор на мой стул, так сказать, смотрите, смотрим, вот видите, Шатается, что капец, видите, О -о -о -о -о. Тут вот тоже такое дурня, видите, как спинка дергается, что дурная, ну тут одежда, но она не мешает, вы скажете, что одежда тут, мол, типа, не, нифига, видите, вообще полная зрака, тут вообще, пропёршено. Тут вообще ну смотрите, видите, здесь, короче, суть не в том, суть в том, что я наконец-то, э, как правильно сказать, э, родил, и Родила я такую мысль, что пора покупать стул, пора уже наконец-то взяться за нормальный стул, потому что... Во-первых, он неудобный, во-вторых, реально меня это бесит он, что капец, меня от него просто срака так болит, так пердочело болит, что просто нереально. Плюс я на нем один раз чуть на меня вернулся, спинка отвалилась, просто реально тупо, я не знаю, как-то расслабилась она, видимо, не сильно закрутил. Э, стояла вот эта батарея, получается, где-то вот здесь, э, я, получается, вот так вот сижу, опираясь на, на спинку, спинка у меня ломается, я так чуть, блин, чуть, хоп. И чуть не улетел, вот. Э, честно говоря, я думал, что все, это смерть, вот реально. <дум> думал, что все, игра пройдена. Э, э, да. Поэтому это вот так. Купил а себе наконец-то, заказал новый стульчик. Он приедет завтра. Э, Единственная проблема, нужно будет нести, потому что я зажлобился. И 130 гривен за то, что мне поднять на четвертый этаж, ну, блин, ну, как бы... Я все понимаю, но это уже идет уже полный гребеж. Мало того, что я вас купил стульц за половиной тысячи гривен, так еще на поднятие для этажа, если нету лифта, так надо еще 130 гривен платить. Не, сори, конечно, я э, здесь зажлобился, меня жаба задушила по полной программе, я решил, короче, сам как-то буду нести, там, э, я не знаю... Сперживаться и, короче, как-то я надеюсь донесу, он высокохабаритный естественно планирую это все собирать на стриме, поэтому обязательно, если ты не смотрел мой стрим, обязательно посмотри, и вот и ссылка на стрим, ссылка на стрим будет в описании обязательно, вот, и так же само, вы видите, какой он красивый ну реально классный, во-первых, почему? он, во-первых, слаживается на насколько я помню, 90-120 градусов спинка ложится плюс, это то, что я давно хотел и никогда не нашел, это то, что есть подножки Вот, э подножки ты раздвигаешь Получается И у тебя, получается, ну ты можешь ноги положить а такой, раз Разложиться, как сварь По полной программе, там даже и можно Там подушечки, все классно, все как надо Все для гидро спинки э Чтобы спина не болела Плюс он сам по себе эко-кожа Это мне очень нравится, потому что я люблю такие приколы Тканевый, вы сами видели какой Он со временем износится Эко-кожа меньше изнашивается Ну и плюс э, Как-то вот так э, Жду не дождусь, когда оно приедет, потому что реально очень рад И надеюсь, я успею это все забрать Вот, поэтому как-то вот так Я очень рад, что я наконец-то Так сказать, созрел на эту покупочку Вот э, Поэтому вот так, вот уже Я думаю, увидимся уже, когда я буду Его распаковывать и когда я буду устанавливать Вот я буду частично систь, снимать видос. А это стульчик, не знаю, либо дам кому-то бесплатно, тупо на халяву кому-то раздам. Э, либо же выкину. Просто на мусорник поставлю, да и все, пускай, кому надо пускай забирать. Потому что такой кусок а нам Оно никому не нужно. Я уверен на 90%, что мало кому оно нужно. Поэтому как-то вот так. Поэтому увидимся с вами уже в момент сборки и получения посылки. Э, смотрите обязательно до доказа. Берите кофе. Хавку приятно вам аппетита, если вы хаваете И смотрите до конца И, и... всем здорово, наступил следующий день Для вас это перешла секунда Для меня, это целые сутки прошли И как вы можете увидеть, я забрал Наконец-то э... свое кресло Фух. Скажу так, если у вас нет лифта Если же вы не тащите такую крупногабаритную Вот такую вот коробоченцию То лучше оплатить мизер какой-то Чтобы вам занесли Потому что я занес, я думал, что я там сдохну. Реально у меня так рука отваливалась. Именно за то, что я. Того, что я на низ брал, Оно все на не Блин, реально так на руку нагрузка здоровья была. Триндес. Я думаю, что я растяжку сейчас получу. Но все-таки занес Если что, сборочка. Я напоминаю, что у нас был стрим. Можете посмотреть ссылочку в описании, так же самое нажать на подсказочку. Вот и. Посмотреть, как это все происходило в реальном времени, вот в лайв режиме. Вот, не обращайте внимание на задний план. Это просто такое. Я просто не раздуплился. Реально сейчас я только забрал это все. Реально, я. Я еще не, даже не, до конца не проснулся, реально, где-то часов в 9 проснулся от того ожидания, что реально меня сейчас привезут, вот, потому что там с 10 до 5 должны были привезти, а я по факту не знал, вот, так я написал курьеру, он говорит, мол, типа, что я к часу буду, вот, я такой, окей, без Б, и это я уже позвонил где-то часов в 10 с мелочью, вот, поэтому я с 9 часов проснулся, обычно, наверное, до 10 до 11, плюс-минус плюс -минус сплю, потому что я засыпаю, ночью где-то в час, там, 11-12 час, вот, иногда бывает, если в игру залипаю вот поэтому как-то вот так вот такие вот дела реально очень рад что я его наконец-то приобрел ждите обзор уже уже скоро реально уже очень скоро будет это все я вам покажу итак запись пошла запись пошла итак друзья сейчас будем распаковывать мы unpacking делать смотрите будем распаковывать эту коробочку смотрим что у нас Смотрите, мы на стреме уже с ребятами, уже почти разобрались, смотрите, что у нас. У нас здесь есть такие вот подушечки, вот, видите, такие. Спинка здоровая, по сравнению с этим, это вообще, это гамно, это вообще колпоны, это вообще вот так вот, луж парить и всю. Все Еще одна подушечка, там, вот, вот видите, вот здесь здоровая какое, блин. Сидушка здоровая, вот это тоже прикольная штука, пасиковая. это здоровый такой, хороший пасик вот. Здесь тоже, видите, тоже будет чал. Естественно, у нас вот целая коробка болтиков, вот видите. И здесь получается еще у нас осталось получается колесики. да? Колёсики всякая эта фигня, болтики, колесики. Блин, это елки палки Это жесть. Это реально жесть. Я не знаю, как я буду сейчас забирать, будем сейчас собирать как -то. Вот схема, будем сейчас как-то по ней мудрить. Я не знаю, что я намудрю, будем смотреть. Итак, друзья, мы уже на стриме уже почти собрали основу. У нас уже осталась, получается, спинка и подножник, и спинка вот, видите. Поэтому сейчас мы крепим спинку. Э -э, уже вот видите какая спинка подушки. Вот это все я вам покажу дальше чуть позже. Мы уже прикрепили эти два болтика. То есть мы начальную схему уже сделали. Вот это основа. Поэтому ждем, дальше собираем. И, друзья, спустя уже долгое время, а именно это у нас прошло 3 часа. Спустя 3 часов фигни, я наконец-то собрал его. Вот он. Смотрите на вот этот. И теперь на вот этот. Есть самое вот такой вот прикол. Берешь так, поньк. И все. Так же самое есть откидка скидки. Все. Вот он, мой родненький стульчик. Наконец-то я его очень рад, что я его взял. Вот такой вот. Пожар. Поэтому, друзья, видите, залипает немножко, но ну, ничего страшного, это кожа просто взял, потел, И все, и все, готово. Поэтому, друзья, я очень доволен, он такой мягкий. Смотрите, еще спинка откидывается, смотрите, смотри, смотри, стри. Сейчас, сейчас, сейчас покажу. Смотри, берешь так, оба. А ты шо, вот это класс, реально, вот это крас, тупо реально спать, ну, Мне по факту реально можно спать, Стри берешь вот так вот, Берешь где язычок, И не той стороной, ну и ладно, просто берешь вот так, шоп, поп, сюда, вот так вот, ноги вот так раскидываешь, сам вот так откидываешься, смотри, вот так, шпонь, ну, там мне меня кресло мешает, сейчас я его заберу нафиг, уйди, ты, старый. Некрасивое. Ну типа да, вот видите, все, максимум типа, я лежу, там еще есть место, и вот так вот можно чилить тупо реально класс, реально я очень доволен, очень классно, вот, поэтому как-то вот так, обошелся он мне, конечно же, ну так, прилично он мне обошелся, вот, обошелся он мне э, практически 5000 ривен, Поэтому, не, ну я доволен по сравнению с этим, вы смотрите, на какой это мелкий, а какой это большой, это реально большое игровое кресло, это, это реально, блин, это того стоило. Еще 3 часа это тоже очень стоило, поэтому как-то вот так, друзья. Всем большое спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, если вам понравилась данная рубрика, данное кресло, вам понравилось, тоже ставьте лайки, подписывайтесь на канал, Рассказывайте друзьям, буду очень рад, так же самое, вот. Не забывайте следить за, за каналом, потому что еще могут быть в стриме. Поэтому всем лайки, всем пока, увидимся в следующих видео, либо же в следующих стримах.